итак с чего начинает инвестировать в первом дело инвестируйте себя как я смотрю в новостях как много людей смотрят они хотят быстрого Инвестирование быстрого отдачи быстрого заработка много так скажем школьников хотят я тоже был таким и что я получил это тоже скажу что я получил, я в конкурсах участвовал, но это конечно было давно. Именно с начала, не в конкурсах. Сначала, кликал в приложение, скачивал по рублю, там зарабатывал, Кап капля, 21 лет заработал. В общем не суть, мы говорим про инвестиции. Это в следующем ролике я вам рассказывал, и про роза, по в следующем ролике. Итак. Смотрите, значит, как я понимаю, чтобы начать инвестировать, вам нужен капитал. Если у вас нет капитала, то идите, найдите капитал в реальной жизни, карточку и все. Все это легко. Да, можно сейчас это сделать. Капитал легко. Вот. Можно где-то начинать какую-то тысячу суммы. Потом идти в криптовалюту, ведь там тренд. Я понял, что тренд, чем депозиты. Это как начать инвестировать по-быстрому. Нужно написать, как начать инвестировать по быстрому, -быстрому названию. Вот он. Смотрел я некоторые ролики. Как говорят. Давайте вспомню. Не до конца досмотрел. Я раньше их смотрел, помню. Они до сих пор снимают. Поэтому. Вот вам гайд до сих пор инвестируйте. До сих пор продолжайте инвестировать. Чем больше вы это делаете, тем больше вы получаете все. Это тоже сойдет вам гайд. На игры я тоже так делал гайды раньше. Можете посмотреть Max Risk, старые видеоролики. Я тоже был школьником. Я даже оценил себя. Чем бы нет. Там мало ролика было. И вот еще один совет, если вы школьник и вы жалеете, то я тоже жалею. С вами одинаковые, смотрите за мои деятельности, о чем дело, и вы все узнаете про себя. Все, дальше у нас куда начать инвестировать, как начать инвестировать. Почти даже договорил, но в принципе этого хватит для этого ролика. Продолжим в следующем видеоролике, ведь нужно кратко информацию сделать, чем много, ведь понятное дело и нужно эмоции давать побольше а информацию да побольше эмоции больше и кусочек информации и вот вот в принципе хватит всем по те просмотр макс резко напиши комментарий какую мне еще тему снять стоит мне больше говорить про образование кстати инвестируйте себя образование да. в первую очередь а потом уже мы что найдете всем удачи и всем пока